Всем привет! Это канал Про Цветок, на котором мы рассказываем простым и понятным языком про уход за садами и огородом и помогаем вырастить здоровый урожай. Меня зовут Дмитрий, и сегодня я хочу вам рассказать о древесной золе, о тех растениях, которым она крайне необходима. Вначале разберем, что входит в состав золы. В зависимости от породы дерева, древесная зола может содержать в себе от 40 до 75% кальция, до 13% калия, и до 7% фосфора, а также различные микроэлементы. Больше всего калия в золе лиственных пород, а меньше всего в золе хвойных пород. Еще с древних времен люди применяли золу как натуральное удобрение, особенно на тех почвах, где не хватает калия и фосфора. Кроме этого, зала, как и известковое удобрение, нейтрализует излишнюю кислотность почвы, поэтому ее можно применять вместо доломитовой муки, либо извести. Древесную золу можно вносить под перекопку грядок в осенний период с целью нейтрализации кислотности почвы. Но так как зола быстро нейтрализует почву, золу можно использовать и в весенний период, если вы не успели это сделать осенью. Нормы внесения золы, конечно же, зависят от кислотности почвы. Лучше всего залу применять небольшими порциями, вносить ежегодно в небольшом количестве. Например, я. Вношу каждый год залу из расчета 1 стакан на квадратный метр. Можно же, конечно, внести залу и в большем объеме, но тогда кислотность почвы резко меняется. И не для всех культур это будет в лучшую сторону. Если у вас на огороде почва нейтральная, щелочная, то, конечно же, залу в сухом виде ни в коем случае нельзя применять. Произойдет еще больше защелачивание почвы. На почвах щелочных залу можно применять только в виде настоя. Когда вы делаете настой золы, в осадок выпадает вот этот известковый состав. Этот осадок мы выбрасываем и используем только настой, в котором есть необходимые питательные элементы. Калий, фосфор, и микроэлементы. Залу может заготовить каждый огородник, если у вас есть печка в доме. Вы пользуетесь каждый день ей, топите дровами. И у вас всегда остается зала в достатке. Но если печки нет, например, у вас в доме газовое топлине, то залу можно приобрести в садовых центрах и магазинах. Хранить залу нужно в строго в сухом помещении, чтобы туда не попала вода. Иначе весь калий просто вымыется из золы, и зала потеряют ценные свойства. Древесную золу я широко использую в своем саду и огороде. Особенно. Люблю вносить золу под чеснок. Потому что эта культура не любит кислых почв. Любит расти на нейтральных почвах. А также очень требовательно к калию и фосфору. Поэтому осенью, когда я готовлю грядку под чеснок, я вношу туда перепревший компост, либо навоз, а также древесную золу. Опять же, норма такая. Стакан на метр квадратный. Все это перекапываю и высаживаю чеснок. Он всегда хорошо растет и полноценно развивается. Весной золу я использую при посадке лука на этот раз залу я не вношу под перекопку потому что лука я высаживаю достаточно много и у меня попросту нет такого количества золы я делаю после перекопки грядок рядки и насыпаю туда немножко золы и затем высаживаю в этот рядок мои луковички и все, растения получают необходимое питание хорошо развиваются но пожалуй самая отзывчивая культура на внесение залы это капуста дело в том, что капуста любит расти на нейтральных почвах. На кислых она растет плохо и часто поражается таким заболеванием, как капустная кила. Поэтому, когда я готовлю лунки для посадки капусты, я всегда вношу туда по небольшой горсточке золы. В итоге капуста хорошо растет, нейтрализуется излишняя кислотность и вырастают крупные и плотные качаны. Так как в зале содержится много калия и фосфора, то залу можно вносить и Следует вносить под такие корнеплоды, как свекла и морковь, а также картофель. Опять же, вносим золу под перекопку грядок либо в осенний период, либо в весенний. Норма внесения, конечно же, опять зависит от кислотности почвы. Например, на моем участке почва слабокислая, поэтому опять вношу на квадратный метр примерно стаканчик древесной золы. В сезон многие дачники сталкивались с такой проблемой, что на носике плодов томатов возникает черное плотное пятно. Это физиологическое заболевание – вершинная гниль, которое происходит чаще всего при недостатке кальция в почве. И вот этот недостаток поможет устранить именно древесная зола. Древесную золу можно вносить в теплицу под перекопку почвы в осенний либо весенний период, а также можно готовить зольные настои, что в лучшей степени помогает усваивать томатам необходимый кальций. Очень часто в сезон дачники готовят зольные настой для полива томатов с целью обеспечения их Калием. Но происходит определенный дисбаланс. Дело в том, что если применять очень часто зольные настои, то калий может блокировать кальций. И в этом случае опять возникает вершинная гниль. Поэтому я все же рекомендую не использовать зольные настои без уксуса. Если вы хотите подкормить свои томаты, чтобы они полноценно получали все необходимое питание и кальций, и калий, то лучше готовить вот такие вот растворы с золой, с добавлением уксуса. Как их приготовить? Берем один стакан золы, засыпаем в 10-литровое ведро. Затем добавляем полный стакан 9% уксуса, гасим это все. И заливаем водой, 10 литрами воды. Все это перемешиваем и подкармливаем томаты. Уксус выступает как хилатирующий элемент. Он препятствует блокировке одних элементов э, другими. И поэтому томаты получают все необходимое питание в достатке. И полноценно развиваются. Кроме всего прочего, зала обладает и дезинфицирующими свойствами. Например, мы дома выращиваем рассаду томатов и перцев. И очень часто, особенно при обильных поливах, на поверхности почвы может возникать плесень. И рассада в таком случае может погибнуть. Чтобы быстро остановить развитие плесени, просто берем древесную золу в сухом виде и посыпаем по поверхности почвы. И все, развитие плесени прекратится. Рассада будет здоровой. А еще залой можно опудривать срезы корнеплодов и луковиц. Например, когда мы высаживаем лук в теплицу на зелень, срезаем макушку луковицы, обмакиваем в золу, высаживаем. Либо разрезаем семенной картофель на несколько частей. Также опудриваем из срезы золу. Они подсыхают, дезинфицируются. И можно высаживать эти клубни в почву. Как видите, зала это очень ценное натуральное удобрение. И получить золу может каждый. Поэтому применяйте ее спокойно в своем саду и огороде, и у вас будет хороший урожай. процветания вам!